Снова день настанет, небо, солнце, все не для меня. Значит, видно, день обманет. Где ж найти тебя, любимая моя? Мысли, мысли, что же вы творите? Не даете ночью мне уснуть. Почему? Ночная сильно душит Стены словно крепости стоят Темнота пустая ночью служит Тени за окном близ свой шумят Как перенести Где найти тебя Прощение просить Дорогая моя